Вот вам, кстати, сразу же и лайфхак, чтобы не засралась плитка, плита и все тому подобное. Лайфхак из общажной жизни. Берете полностью, накрываете фольгой прям под комфорте, если это газовая плита, дальше под низ нагревательного элемента накрыли и весь срач остается на фольге. Фольгу скинули, выкинули, фигня стоит и меньше за пар по отмыванию, прилипанию и всему остальному пользуйтесь. Пользуйтесь.